Всем привет! Меня зовут Мария, я специалист по работе с клиентами WebCom Group. Довольно давно баннер над подсказками в поисковой строке помогает рекламодателям моментально рассказывать о своих предложениях заинтересованным пользователям. Недавно такой баннер стал доступен всем. Когда пользователь вводит запрос в поиске, быстрее сформулировать его ему помогает саджест. Теперь такой подсказкой может стать ваше объявление. Баннер над подсказками – это новое место показа рекламы на поиске. Он показывается первым в списке подсказок к запросу. Например, если пользователь набирает квартиру в МО, то в списке подсказок может увидеть объявление с квартирами по запросу «Купить квартиру в ЖК в Москве». Такой формат – позволяет получить плюс 5% трафика к тому объему, который объявление получало на первом месте премиум-показа. Пользователи могут сразу заинтересоваться вашим предложением, не изучая конкурентные объявления в рекламе или органической выдаче. Как это работает? Объявление выбирается алгоритмом по наиболее вероятной поисковой подсказке и показывается только при условии высокой релевантности запросу пользователя. После показа в подсказке объявление может быть отображено и в результатах поиска. Как запустить показы баннеров? Никаких дополнительных настроек осуществлять не нужно. Такой вариант размещения полностью автоматически. Алгоритм отбирает для показа объявления с наилучшими показателями кликабельности, ставки за клик, коэффициента качества и других факторов. Поэтому добиться попадания объявления в подсказки можно не только за счет увеличения ставок, но и путем повышения эффективности рекламы. Где смотреть статистику? Статистика записывается в премиальные показы спецразмещения, поскольку в Саджест попадает объявление с первого места блока премиум. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!